Всем привет, с вами крутой VIP и сегодня мы будем делать обзор на новую игру Microsoft Flight Simulator X. Первое, что у меня уже сделано несколько заданий. Но... Надеюсь, вам все понравится. Сейчас подождите. Надеюсь, вам все понравится. Ставьте лайки, комментируйте. Хорошо. Что вам с простого? Здесь э, много разных заданий. Вот первый взлет, полет по указателям, э, в, ко в которых учат. Вот первое задание с реактивным самолетом. И с девятого начинаются полеты на вертолетах. В, э, в основном... И вот здесь вот можно выключить звук, здесь скинуть, второй выключить. Здесь только задание. Сейчас мы перейдем в настройки. Настройки. Мы можем поставить э, пейзаж, то есть сколько будет домов. Мы можем поставить, э, э, как будет отображаться модель La. С очень высоким э, качеством или с низким, э, то же самое э, со, со всем остальным. Общее качество, очень высокое у меня вот стоит. Погода, очень высокое э, все, плотное движение, то есть корабли, яхты, э, сам самолет, с ну скорость имеется в виду, машины, все это. Я тоже поставила очень высокое. Здесь можно сбросить настройки, изменить их полностью, но здесь, но здесь это мы трогать не будем. Вот. Здесь как разреши основное можно, летательный аппарат, пейзаж, погода и воздушное движение. Это мы трогать не будем, здесь можно ничего не изменить, голоса пилотов. Сохранить, загрузить. Это... Я не знаю, что можно загрузить, еще, еще никогда не пробовал эту функцию. Здесь можно изменить звук, посмотреть, э, изменить управление, э, установить реализм. Вот у меня стоит включить аварии, повреждения. То есть если я не мягко сажусь, например, на посадку, то тогда, тогда все, тогда я заново как бы начинаю полет. Здесь я могу установить их час. Часто у меня все по, по самому низкому уровню. То есть ландшафтная сетка очень мягкая, чтобы было легче все. Элементы управления, спецэффекты, приборы и бортовые огни. Это мы трогать не будем. Здесь есть общие. Здесь вот изменяется голос пилота. Вот у меня стоит пилот 4 мужчина. Система мер и весов, то есть высоты мы. Футы. Британская футы дюймы. Смешанная футы миллибары И материческая метры милибатцеры. Какие? то не понимаю, вообще прочитать даже не могу. Uh, у меня стоит футы дюймы, потому что все говорится только в футах. У меня стоит широта северная и долгота западная. Хорошо. Не, uh, так с настройками мы закончили. Так, щелны центр. Здесь можно. Летные задания, с чем их едят, смена местоположения. Все, все, даже сетевая игра есть, но ä, мы ее трогать не будем. Карта веб-узла, я не з... это можно по алфавиту все просмотреть и по категориям. Ука... Указатель, я не знаю, что это такое. Летная школа, здесь можно сделать разные задания. Это у меня уже несколько сделан взлет, посадкой Горизонтальный полет, наверное, ко мне друг приходил, пробовал. Не знаю. Эээ... Хорошо, посмотрим сетевую игру. Можно играть через интернет GMS P, у меня подключение как-то делает лаги. Подключиться. Имя игрока. Можно голосовый чат, это создать игру. Но я это не делаю, потому что у меня опять. Постоянно пишут какое-то соединение а потом ведущий отменил игру ну, так я не могу играть э -э возьмем сначала домашнюю страницу подождите вот маленькая загрузочка Есть нарисован второй самолет и какие-то продукции я еще их не трогал но я знаю что можно что можно здесь обновление скачать но я еще этого не трогал потому что я только недавно скачал себе эту игру так, свободный полет это когда я сам могу выбрать, как я летаю, и в принципе, и, в принципе сам перевозить пассажиров, выполнять ВВС миссия, еще ВВС не пробовала, потому что на ВВС очень жестокий диспетчер, они как-то. Бля, вообще сумасшедший. А, ну не знаю, ну это. Ну, не знаю. Как так получается? Извините, одну секундочку. Так, все, я снова стараю, а, так, крутой V.I.P снова стараю. Хорошо. Летательный аппарат. Изменить. Мы можем выбрать, на каком летательном аппарате летать. Так, издатель компании Microsoft. Это, это потому что игра компании Microsoft. Есть The Havilland, Bell, Augusta, Winston, Grumman, Beechcraft, Boeing, Bombardier, Douglas, Airbus, DG, Fluke, Bautier, Robinson, Piper, North American, uh, Moll, Mooney, Cessna, Airquation, Экстра. Вот э, е, есть еще Airway в компании, есть еще Airway, только тогда обновление скачиваем. Есть винтовые, вот э, 10 категорий: вертолет, двухмоторный винтовой, двухмоторный реактивный, двухмоторный реактивный, там только лиджи пассажирские маленькие самые такие, и, конечно вот эти вот такие вот истребители. Потом вот, двухмоторный винтовой, это Douglas DC-3, Бичкрафты, игру Мангус. Двухмоторный турбиновой, Beachcraft King Air, гражданский авиалайнер, Boeing 7T-7, Boeing 747 и Airbus at 21 Реактивный местных авиалиний, бомбардессий, RG-700 разных расцветок и авиакомпаний, одномоторный винтовой, здесь их куча, на Папер, э... Подождите, оба, и с темно-красным. Я еще ни разу не летал на винтовых самолетах. Я, я только пользуюсь гражданскими авиалайнерами. Мне, мне так нравится перевозить пассажиров. Вообще я сделал всего лишь 20 рейсов. Можно сказать. Одно, хорошо, берем одномоторный турбиновой. Вот такие вот. Я и не знал, что на таком можно летать. Сус на Grand Caravan Global Rideways. Я и не знал, что на таком можно... летать. Вот в планеры, но тогда надо нажимать Ctrl, Shift, Y, чтобы... Э, чтобы... Пос э, чтобы... Э, чтобы заказать буфер рощи, который... который тебя э, который тебя оттолкает, вернее, тебя поднимет воздух. Возьмем, например, Boeing 737, 747 Orbit Airlines. Подробней. Мы можем добавить к и тяжелый, но это делается только у Boeing 747. Мы можем выбрать бортовой номер, который будет написан в кабине пилота сразу перед лицом. Можем выбрать компанию Airwave, American Pacific, Emerald Harbor Air, Gaya Global Freightways, Landmark Orbit, Pacifica, Seller, and World Travel. Um, если выбрать нет, вот, нет, я выбрал. Значит, меня просто будут называть один, один, два, три там э, снижайся до, например, 20 тысяч футов. Это, например, могу так сказать. Окей, okay. хорошо, берем так. Меню okay. УВД. Это, это то место, где мы можем разговаривать с диспетчером. Хорошо, здесь мы можем изменить погоду. Грозовый фронт, зимняя сказка, на и дождливо перед грозой погожа, денек, э, снежная буря, туман, холодные фронты и шторм. Э, каждому есть комментарии, но я их читать не буду. Можно делать реальную погоду именно в то время. И единовременно, то есть одно и то же, но реальную погоду. Э, и обновляемую реальную погоду. Можно настроить погоду вручную, настроить. Все, осадки, видимость, там, напор ветра, как летит ветер, это там сложно. Можно местоположение выбрать, планы полета. Здесь я выбираю, откуда куда лечу, правила полета по приборам или правила визуального полета. В неполадках я могу устраивать себе разные причины во время полета. Отказ двигателя, пожар двигателя, еще что-нибудь. Сохранить. Это сохранить полет. Не знаю, зачем эта функция именно здесь. Думаю, эта функция должна быть только во время полета. Загрузить. Это загрузить полет, который я сохранил. Топливо и груз. Я могу э, сколько экипаж, сколько. Э, пассажиры, сколько сколько топлива весит. Сделать все это. Здесь могу устроить время и дату вылета, в которой я лечу. Если нажать эту кнопку на взлет, то, то я перемещусь в аэропорт э, и начну... И начнется как бы рейс, можно сказать. Я думаю, что я уже рассказал много всего и единственное, что я не рассказал, вот сохраненные задания, это здесь можно, я... в заданиях тоже можно сохраняться, могу вам сказать, вот видите, если задание выполнено уже, то на нем отмечена такая вот зеленая галочка и такой квадратик. Белый, э э белая каемка с черным квадратом внутри, а внутри длинная зеленая галочка. Если же за э задание не выполнено, то просто нарисована картинка и описание. Есть четыре категории. АС, то есть уже супер пилот, который, который может делать все что угодно, профессионал тот, э, тот, кто уже идеально летает, но не настолько чтобы ас, Лю... любитель это в основном в любитель заключены полеты пилот э, категории пилот-испытатель, новичок это тот, кого еще, э, там только, ну не только учебные задания, там есть даже один контрольный полет, они все, они все сложные, могу вам сказать, Можно все уровни сложности. Так, берем теперь смотрим категории. Здесь можно учебные полеты, забавы ради, жизнь прекрасна, полеты в глуши, работа по найму, чрезвычайные ситуации, регулярные рейсы, испытания, воздушные гонки. Вот я обожаю воздушные гонки. Военные операции, пилоты, испытатель, на страже закона и разгон. Вот разгон я тоже очень люблю. Пилот-испытатель и работа по найму. Это в основном в пилоте любители. В основном только там и находится. Что бы хотелось... Э, вроде бы я вам уже все показал. Что хотелось сказать в заключение э, моего э, интересного рассказа. Показа э, новой игры Flight Simulator X. Я бы хотел сказать, э, чтобы все ставили лайки. И всем нравится. Ладно, я закрываю Flight Simulator X. Вот появляется такое гном. Выйти из игры Flight Simulator. Я выбираю да. И с вами был Крутой VIP. Всем пока.